Облавливаем противника очень просто. Вместо того, чтобы разгибать руку, давая пору противнику, не мудрствовая лукава, опускаем его вниз. У нас получается рука взведена уже в пружине для того, чтобы забрать шею. Давай медленно это показывать.